Данные, мне кажется, в Лизыгинску надо, у нас же, ну, как бы, собираются все региональные языки, поэтому... Я в русский статистически... повесил шаблон semi-retired. Ну, коллега Олег Абарников, сразу давайте я обновление буду говорить. Научился работать в качестве администратора перевода И он у нас по футболу статью вчера в Wikimedia.ru сам разметил и сам перевел на английский. Теперь нам всем остальным, кому это интересно, кто найдет на это время, перевести это все, будь то на башкирский, будь то сахаер, татарский или любой другой, намного проще. В смысле? Через инструмент переводчика? Да, да, да. Это? да. это вот как раз да. те самые такие штучки дву двухколоночные. Вот как раз я... Это Амира а а. который, что ли? Ну, нет, нет, нет не да. совсем. О чем вообще идет речь? А. Это а. речь идет про вот такие странички служебные на Викимане, например, сайт Викимани. Можно, Викимани. Да, Можно я э, дам обзор для Николая Павлова? У нас Олег Абарников организует с 12 июня по 12 июля футбольный марафон многоязычный. При, является спонсором призов. А, в этом речь идет. Понял. Вот. Он, да, он сделал посадочную на русском, на английском. Очень Где? хочет, чтобы в Wikimedia.ru Ссылка, очень, я ссылку в чат отослал, сейчас мы посмотреть. Вот, очень хочет, чтобы про его любимых футболистов, как, евро, как скажем, евроазиатских, ну, кто играет в Кубок Европы у ЕФА, так и латиноамериканских, было написано на всех наших достойных с вами языках. Понял, спасибо. Ну, почитайте там, кто еще не в курсе. Для алтайских языков я выделил отдельную группу. Ну что, может быть, начнем тогда? Итак, да, действительно, Фархад правильно сказал, что этот конкурс будет посвящен чемпионатам Европы и Кубкам Америки, которые должны были начаться в этом году 12 июня и закончится 12 июля. Синхронно два оба турнира должны были пройти. А, но из-за коронавируса их перенесли оба на 2021 год. То есть идея конкурса заключается в том, чтобы мы, википедисты, под, поддержали футбольное сообщество такое. вот э, Своими статьями, условно говоря. Да? Сам конкурс находится вот, э, по той ссылке, которую я выслал. Э, «Вики любит футбол». Э -э, были, было обсуждение э, первоначально э, во время обсуждения этого конкурса э -э, в Wikimedia.ru были учтены ряд замечаний, например, сделать шаблон более с, большими, с большим шрифтом, чуть-чуть уточнить какие-то формулировки, касающиеся его организации. Ну, вроде бы я все учел, вот. возможно, здесь еще какой-то наглядный график сделать. Итак, вкратце все следующим образом обстоит. Мы должны писать статьи, разделы на русском языке и на языках региональных народов России, посвященные чемпионатам Европы по футболу и Кубкам Америки, который до 1967 года назывался чемпионатом Южной Америки. Соответственно, помните, проходил такой конкурс, который назывался упускники наставники И там было такое требование добавлять тех, кто родился до 1948 года и после 1948 года. И тут принцип точно такой же, только мы будем по, по тематике, так скажем, добавлять. Если вот эти вот, это я просто условную турнирную таблицу такой сделал, таких участников не существует. Это просто такой виртуальный прикол. Вот. Например, группа номер четыре – кавказские и финно-угорские языки. Вот участник Мурат, которого не существует, написал статьи, вот, связанные с чемпионатом Европы. Например, футболисты. Игорь Нетта, чемпион Европы 60-го года, составит сборную СССР. Луис Суарес Мирамонтес, чемпион Европы, составит сборной Испании и так далее. То же самое, например, написал статьи там, в Лизгинской википедии про уругвайцев, там разных аргентинцев, бразильцев, которые там, выигрывали чемпионат Южной Америки. И, соответственно, Европа и Америка у нас в двух разных номинациях идет. И это важно не для индивидуальных участников, не для Мурада, не для Саита. Они пишут просто, ну просто разделяет их по теме. Вот, например, это про Европу, а это про Америку. Их итоговый балл будет суммарным, суммарное количество статей, вот когда конкурс 12 июля закончится, просто почитая, сколько он всего статей создал. А вот само по себе вот это разделение на Европу, Америка важно с точки зрения того, что мы разделили этот конкурс на четыре группы условных. То есть группа 1 — это русская Википедия, группа 2 — башкирская Википедия, группа 3 — Алтайский разделы Википедии, за исключением Северного Кавказа и башкирской Википедии. Ну, алтайский, понятное дело, это монгольский и тюркский. И группа 4 — это весь Северный Кавказ, вне зависимости от э, языковой семьи, и финно-угорские языки. Это сделано на основании моего, э, так сказать, рейтинга языков, который я подготовил, э, рейтинг активности языковых разделов. Про него я, по-моему, тоже рассказывал в прошлый раз. Ну, он, понятное дело, что он э, тестовый, этот рейтинг, но хотя бы такую вот прикидку по активности разделов можно сделать, и этим обусловлено, что, например, активная русская википедия, башкирская, э, э, для них выделены отдельные группы, чуть-чуть менее активные там алтайские разделы, э, они объединены в одну группу, и все остальные, можно сказать, в четвертую группу, чтобы было какое-то примерное равенство. Потому что вот в Северном Кавказе, например, в Северокавказских Википедиях, там ну, в каждом разделе один-два активных участника. Это совершенно несопоставимо там с больше, чем десятью, например, башкирской. И про русскую вообще не говорю. Вот. Дальше... Что касается графика, то есть люди просто пишут про чемпионат Европы и про чемпионат Южной Америки, просто разделяя эти статьи в, вот в этом самом отчете своем. То есть это такой стандартный, получается, конкурс, который Wikimedia.ru проводит. Сам человек просто разделяет их по географическому принципу эти статьи. Кроме того, ну, как известно, в настоящих чемпионатах Европы и там чемпионатах Южной Америки, когда заканчивается групповой этап, проходит два дня. И никто не играет. И после этого наступает стадия плей-офф. четверть, финал, полуфинал, финал и так далее. Вот я решил э, сделать, ну, посовещался с другими членами жюри, мы решили сделать так, что э, на первом групповом этапе, собственно, люди вот так же вот пишут э, по чемпионату Европы до 24 июня, с 12 -го по 24. Э, это по Европе все пишут. Потом 25-26 июня жюри будет подводить зачет Европы и определит, сколько статей создано в итоге суммарно по зачету Европы. Например, там группа 1 написала, набрала 98 баллов, там группа 2, 65, группа 3, 40, примерно там, да, группа 4, там 28 баллов, условно говоря. И первые две группы дальше продолжат в таком условном плей-офф, э, после этой паузы двухдневной, уже продолжат бороться за условную золото. А третья-четвертая группа, э, которая по, по объему набранных баллов, про, э, будут бороться за условную бронзовую медаль. Это вообще никак не влияет э, на призы, которые в итоге участники получат. Это индивидуальный конкурс. Но ну, просто внесет такую определенную э, соревновательную нотку, в наш конкурс. Потом в отчете Wikimedia.ru мы можем там написать, что вот, например, там башкирские участники или северокавказские плюс финноугорские участники там завоевали бронзу, например. Так, Халик нам присоединился. И, но всего призов будет 12 человек, то есть по 3 призеров каждой из этих 4 групп. Аналогично. Поскольку в Америке немножечко другая система, там две большие группы, каждый, все сборные по пять матчей будут проводить, там у них срок вот этого перерыва, он смещен чуть-чуть, попозже он будет, между окончанием группового этапа и началом плей-офф. То есть по Южной Америке не, не будем добавлять статьи в табличку в нашу, в 2-3 июля, но можем продолжать писать про Европу. Все вот эти самые стадии, то есть все создания статей по Европе и Южной Америке, они все параллельно, за исключением вот этих двух двухдневных перерывов. Вот. Кто хочет, про, что и, про, про то и пишет. Другое дело, что просто может тут возникнуть какая-то определенная, ну, какой-то патриотизм. Вот мы сейчас по зачету Южной Америки проигрываем, а давай-ка я сегодня напишу пару статей про южноамериканцев. Вот, и мы тогда сможем догнать, например, там какую-нибудь вторую группу. Вот. Ну, а так призы, да, будут индивидуальны. Уже определены, какие у нас будут призы, это футболки европейской и южноамериканской футбольной сборной, поскольку нужно же определять, у кого какие размеры у футбола, поэтому мы связываемся с призерами с 12 призерами и выясним, какие у них размеры, какие у них предпочтения. Например, вот, один из э, участников из Лесгинской Википедии, он говорит, я фанат сборной Германии, если попаду в тройку, хочу сборную Германии. Вернее, он так не сказал, но я ему после того, как э, про этот конкурс сказал и, и э, заявил, вот получится свою сборную Германии, если там в тройку попадешь. Какую футболку сборную Германии? Говорю, ну вот, это такой приз. Он еще сильнее даже. Говорю, О, вот это круто, да, это самое. И приободрился. Теперь думает, какие статьи ему писать. Грамот от Wikimedia.ru и футбольные сувениры. Оплачивает, ну, частично я. Я, например, две футболки сборной Уругвая выделил частично Wikimedia.ru. Определенный бюджет у нас есть, к счастью. Ну и последний заключительный этап, это вот с 13 июля по, ну, по конец июля, например. Последняя вот эта деталь по нашему конкурсу, вы, наверное, обратили внимание, что здесь некоторые э, статьи выделены полужирным. То есть я напомню, что мы можем писать не только про футболистов, но и про стадионы, например, Сантьяго, Бернабелло, там финал был чемпионата Европы 1964 -го года, или там э, про Маракану, например, да? э, Про стадионы, про сами турниры, да, можно писать статьи, там, Кубок Америки. Многих, во многих разделах почти во всех нету просто да, даже статьи чемпионата Европы. Это полужирным выделены те люди, которые как минимум два раза становились чемпионами, например, Европы или Южной Америки, или помимо того, что они хотя бы раз участвовали в чемпионате Европы, они еще и были в составе своей сборной чемпионами мира. То есть, когда человек пишет статьи э, и будет вносить вот эти самые э, статьи в, свой, э, в свою вот эту колоночку, да, он, и желательно, чтобы он сам помечал про таких вот э, э, э, магикан, э, что вот я написал про Дина Дзов, а он, между прочим, еще и чемпионом мира Для жюри это будет лучше, ну, проще оценивать, да, и сразу видно, какие статьи Пока не начали, скажу, что вчера в, на одном из ведущих турецких телеканалов сказали про тюркский марафон. Круто. Вот Я им, к турецким коллегам, сказал, в следующий раз, пожалуйста, там постарайтесь, чтобы они э, про русскую Википедию не забыли сказать. Вот. Канал такой хитрый вообще. Они прекрасно понимают там тамошнюю текущую обстановку, и поэтому, что не положено, не говорят. Гринаду, в следующий раз... Им ну, и ладно. А вот. то, говорю, про итальянцев сказали, а про русских не сказали. Как раз хотелось бы завершить вот эту футбольную тему и в конце немножечко тоже и терпкого марафона. В контексте футбольного э, конкурса мы остановились на том, что за полужирные статьи будет начисляться дополнительный балл и, безусловно, есть, как и при, во всех э, конкурсах, за определенное количество набранных э, байт, вернее, созданных, дополненных байт или, например, 20 э, килобайт э, статья весит, это еще будет один, один дополнительный э, байт э, начислен. Вот э, такая вот у нас э, Структура, если 14 килобайт будет дополнительный, байт, затем, дополнительный балл, затем 20 и 30. Если уже существующие статьи будут дополняться, то, соответственно, нужно дополнить еще 10, 20 и 30 килобайт текста. Вот в итоге, например, статью напишут про какого-нибудь Эктора Скорона, да, который там двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и чемпион Южной Америки многократный, и за него... Если, например, еще 30 килобайт статья будет весить, например, там в Лезгинской Википедии, да, то есть за него 4 балла и так получит участник, и еще в два раза увеличится за то, что этот человек еще и чемпионом мира был. Ну, еще больше, чем один раз становился чемпионом Южной Америки. То есть максимум можно получить аж 8 очков за таких крутых магикан. А, да. А, кстати, если что, Саха Википедия, она будет у нас в третьей группе, потому что это алтайские языки. Тюркские мануалы. Да. Ну, кто-то, может быть... Потому что, кстати, я делал исследование на начало, вернее, перед началом турнира, какие у нас языковые разделы хоть как-то соответствуют вот этой нашей тематике футбольной. У нас лидер... Олег, Олег. Да. Да. Прости, возвращаясь вот про жирную зону, я в чате написал. Объясни мне еще раз, как участник должен понять, что, допустим, вот какая-то там статья, она будет оцениваться более, вот, например, вот я не вообще не разбираюсь в футболе, я, то есть, переводить смогу, но я вообще эту тему как бы, ну, она не моя, да? Поэтому как я должен понять, например, вот этот чемпион у нас оценивается там? там в три раза больше, а этот нет. Вот, есть... вот например, э, а как правило же люди же переводят с русской википедии, да? Ну. No. Вот. И смотрим, вот Дин Адзоф, например. И хочу перевести статью про Дин Адзофа. Тут даже легко это, вот в этом, сейчас вид видна статья, да, про Дин Адзофа? Демонстрация. Да. Yeah. Вот. Тут, так, кто у нас стучится, что ли, кто-то? В общем, смотри, тут даже медали видны, чемпионат мира, вот золото, Испания 82, либо в достижениях, вот он, карьера сборной Италии, чемпион Европы, понятное дело, да, и тут чемпион мира по футболу, еще и капитаном команды был. То есть мы смотрим, если человек чемпионом мира становился, то, соответственно, за него уже автоматически удвоенный балл будет. Димиро. А, ок, все, я понял. Да, да. Либо если, например, э э э э стабили Гильермо. Вот, Гильермо, он э чемпионом мира не был. Но зато, зато, какие у него достижения в качестве тренера? Чемпион Южной Америки, это он тренером. 41, 45, 46, 47, пятьдесят 57. То есть он шесть раз свою сборную приводил в качестве тренера э к чемпионству в Южной Америке. Ну, в общем, понятно, да, Андю да. понял как. А, mm. И дальше... Mm. Вот, да, с этим... Да, да. да, вроде понятно. И последнее, я сделал словники. Еще один небольшой маленький момент... Да, да, по футболу, естественно. Маленький моментик. Для русской Википедии можно писать статьи по, про футболистов, которые участвовали в квалификационных отборочных турнирах. Потому что почти все статьи в русской Википедии для участников финальных турниров, там Евро-2020, Евро-2016, они уже синие, они и так созданы. А в региональных разделах все ужасно. И поэтому будет приниматься статьи только про участников финальных стадий. Потому что я тут создал, как сказал я, словники на полторы тысячи человек. Вот видите, русская Википедия, зеленая вся, да? Это я постарался. С чемпионами Южной Америки из 16 года. Первый чемпион ургвайцов. А, вот во всех остальных все пусто. Дальше листаем, листаем, листаем, как правило, ну, по Южной Америке есть пробелы, по Европе почти все зеленое под чемпионом. Сейчас увидите. Скинь ссылку, что ли? Вот я скидывал ссылку на главную страницу конкурса. Она сейчас пропала, наверное, да? Конкурс. Я его прям сейчас переслал ребятам. Так, а, да, она же пропала, мы же перезапустили чат. Вот это главная страница конкурса. Спасибо. Да. И, и в, в итоге по этим словникам у нас набралось аж для создания. Аж. 1170 человек, которые выиграли чемпионаты Америки, Южной Америки, Кубка Америки, чемпионат Европы. Вот. И как видите, как правило, все здесь такое вот не заполнено. Ну, например, вот Криштиану Роналду есть Татарской, Чувашской, на Саха, кстати, в Саха-Википедии. Вот. Вепсы написали почему-то статью про Брун-Алвиш, но он за «Зенит» играл Питерский. Вепсы там рядом. <laughs> вот. А так, видите, ну, татары. Татары в итоге 38 статей набрали, набрали, по моим вот этим критериям, по Южной Америке и Европе. На втором месте лезгины 7 статей. Вы ну, понимаете, что там вот Саха есть, Три статьи. По-моему, там еще про Маракану есть в Сахавики. И еще какая-то статья про Пеле что ли, или про Льва Яшина. Вот. И есть еще последняя вкладка, называется инфраструктура. Это условное название, я не знал, как его назвать. Просто, например, статьи про сами турниры: Кубок Америки и про Кубки Америки там чемпионаты по годам. Дальше чемпионаты Европы и по годам идет. Стадионы. Я здесь указал только стадионы, где финальные матчи, либо там золотые матчи за золото проходили. Потому что раньше там только групповые турниры были. Вот, ну тут, скажем, от Маракана, да, то же самое. Это у нас еще. В Сахаре, Википедии, как я помню, помню. Европа, тут тоже все финальные стадионы. Дальше, возможно, создать статью там про талисманы этих турниров. Проект мириада. Вот в башкирской Википедии в последнее время проходило обсуждение о том, что Зуфар, уважаемый бывший бюрократ, сказал, что э, ну, им, ему не нравится, что мало занимается статьями из списка тысяч и «Мириады», 10 тысяч важнейших статей. Поэтому я учел вот это пожелание, ну, которое до меня дошло, там же все на башкирском проходило, я не так хорошо разбираюсь. Но Поэтому я составил список из мириады, 10 тысяч самых важнейших статей. И те футболисты, которые относятся к этому самому списку, вот я их в отдельную табличку составил. Можете считать это таким надсписком. списком. Вот, допустим, зайдешь, и тут 1100 тебе статей предлагают написать. А тот раз вот, вот, ну, а давайте Мириаду прокачаем. Ну, напишем статью про чемпиона Южной Америки 47-го года, Альфреда Дистефана, например, да, или про Зенатина Зидана, чемпиона Европы 2000 -го года. Ну, и так далее, да. Также есть тут чемпионаты Европы по футболу, ЕФА и так далее, Уэмбли, Маракана. Вот. Кроме того, последний пункт, это как раз тюркский марафон. Я в помощь, Коллегам-организаторам этого тюркского марафона предлагаю следующие списки. Ну тут шаблоны Турции, э, участники четырех чемпионатов Европы. Но самое главное, что Турция в 2008 году вместе со сборной России дошла дружно до полуфинала чемпионата Европы. И вот здесь вот приведен полный состав этой сборной Турции. Ну вот там Ребелю Заглу известный, да? Кстати, у него лезгинское происхождение, поэтому в лесгинской ста википедии статья. Вот Георг Денис Караденис, многие годы отдавший Казанскому Рубину. Вот Татарской Википедии есть. А дальше турки в других сборных. Это Мюсю Зиль, например, чемпион мира в составе сборной Германии. А, Илкай Гюндаган, потрясающий футболист, полузащитник. Ну и так далее. Имре а, Вот. А, тут а, в основном за сборную Германии, но есть еще швейцарцы, и там за Австрию тоже выступают люди. Азербайджан, Олимпийский стадион и Анатолий Банишевский, который был признан лучшим футболистом Азербайджана за, за вторую половину XX века. Ну, может сказать, за 20 век. Он за Невчи выступал в составе сборной Советского Союза. И, кроме того, азербайджанцы в других сборных. Это Рамис Мамедов за сборную СНГ и России выступал. Александр Самедов, у него папа азербайджанец, за сборную России выступал. И Сервет Четин, ой, а за кого он выступал, я точно не помню. По-моему, за сборную а нет, за, за Турцию он выступал. Странно, зачем я его сюда включил? <с> Тогда. А, он азербайджан, все понятно, он за Турцию выступал, а сам он азербайджанец. Все правильно включил. Ну и, наконец, футболисты тюркского происхождения. Ну, в данном случае у меня все получились татары. Но это не специально. Но так получилось. Гелемзян Хусаинов, Ренат Досаев, там, скажем, Белилидинов, все, ну, известные футболисты, которые за сборную Советского Союза и России играли. Ну, на этом все про, про этот конкурс. Есть можно вот из этого списка можно все писать и будет считаться, да? Конечно, да. Это в помощь. Списки в помощь. Отлично, отлично. Ну, особенно Мириада, мне кажется, вот, раз такие какие-то странные конфликты были в башкирской википедии по поводу того, что ну, э, не занимайтесь Мириадой, но вот я уважил пожелания Зуфара ага, вот, и э, включил в списку все, все статьи, которые к нам относятся одновременно к Мириаде. Вот так Понятно. вот.